Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Сегодня хочу поговорить с вами о такой покупке из FixPrice. Это шампунь для волос, стойкий цвет, бриллиантовый блеск. Так, 4D плюс блеск и сила сияния. Так, welcome. Так, мир роскошных волос. Напишу, что это новинка идет. Так, мягкое очищение без вымывания пигмента, долгий насыщенный блеск, увлажнение, защита от уф-излучения, термозащита, восстановление и питание. Для окрашенных и осветленных волос. Покупала я его за 55 рублей. И что хочу сказать. Вообще, когда я им начала пользоваться, он очень жидкий. Он вообще просто вообще жидкий. Такой розовый идет нежно-розовый. Запах очень приятный. Ну, в общем, когда увидела, что он жидкий, думала, то что, ну, опять ерунда какая-то, значит. В общем, немножко подрастроилась. Под Но на удивление меня шампунь порадовал. Что странно, я не использовала никаких дополнительных средств, ни бальзам, ни кондиционер, ничего. То есть, чисто этим шампунем помыла голову. И что хочу сказать, мне понравилось я смогла расчесать волосы, что странно обычно. Мне не, люб... не каждый шампунь подходит, чтобы без каких-то средств спокойно их расчесать. Волосы были мягкие после него, э, гладкие. В общем, вообще шампунь мне понравился за такую цену. 55 рублей всего. В общем, не знаю, я рекомендую, можете брать. Вот, Запах приятный у него. Кстати, вообще потом когда волосы высохли вот этот запах приятный оставался очень здорово вот здесь у нас идет так я скажу сколько миллилитров 500 миллилитров то есть вообще нормально прям 55 рублей насколько я знаю в фикс прайсе есть еще другие шампуни вот этой фирмы для разных волос но, к сожалению, у нас в фикс был только этот. вот, Но я этим довольна, в принципе. вот, Так что мне понравилось. Я рекомендую за такую цену. В принципе, неплохо. вот, Так что смотрите сами, брать или нет. В общем, как-то так. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока!